Здравствуйте. Меня зовут Сергей Борисович Красноусов. И у меня для вас четыре новости. Одна плохая и три хорошая. Начну с плохой. Кризис. Он еще только начинается. И неизвестно, когда закончится. Цены растут и будут расти. Предприятия закрываются и будут закрываться. Тысячи людей остаются без работы и без денег. И как дальше жить, непонятно. А теперь хорошие новости. Выход есть даже целых три первое у каждого из нас есть знания навыки жизненный опыт каждый из нас что-то умеет делать очень хорошо ну к примеру может быть вы виртуозно умеете продавать недвижимость или знаете все тонкости фотошопа или владеете уникальной методикой изучения иностранных языков а может быть вы специалист в области межличностных отношений? Или владеете навыками медитации? Вы специалист в области правильного питания и можете научить как похудеть. Или искусство фотографии. А может быть вы искусный рыболов? Хорошо вяжете, шьете, рисуете. Да мало ли какие у человека могут быть таланты. И это знание, эти навыки не пришли к вам сразу. На это потребовалось несколько лет. А теперь я хочу, чтобы вы поняли простую мысль. Есть люди, которые готовы заплатить вам за то, чтобы вы научили их тому, что вы умеете делать хорошо. Очень хорошо. Лучше всех. Они не хотят тратить несколько лет на приобретение нужных знаний и навыков. Они готовы заплатить вам деньги, чтобы вы научили их. И они могли делать это так же хорошо, как и вы. Ну так помогите людям решить их проблемы. Этим вы сразу убиваете несколько зайцев. Во-первых, вы получаете деньги. А во-вторых, тут уж я не знаю, что для вас важнее. Вы получаете признание. Вы помогаете людям решить их проблемы. И они становятся вам благодарны. Они шлют вам письма. Выражают свою признательность, благодарность. Вы становитесь известны. Вы нужны людям. Вы гордитесь собой. Ваши дети гордятся вами, потому что вы даете людям настоящую ценность, настоящую полезность. Я, например, нашел для себя нишу. Мне сейчас 60 лет, и я знать не знаю, что такое врачи и таблетки. Хотя, честно скажу, так было не всегда, но зато теперь я точно знаю, что любой человек в любом возрасте может быть здоровым. Хотите узнать подробности? Приходите ко мне на сайт. Возникает важнейший вопрос. Как монетизировать ваши знания, навыки, опыт и где найти покупателей на ваш продукт? А ответ на эти вопросы, вы узнаете на нашем бесплатном вебинаре. Вторая хорошая новость. Она для людей, у которых уже есть свой бизнес. И он загибается, потому что покупательная способность падает и покупателей становится все меньше. И позарез нужна клиентская база, нужна очередь из клиентов. Как ее построить? при помощи интернет-маркетинга, вы тоже узнаете на нашем бесплатном вебинаре. И третье, самое приятное, если вы не хотите заморачиваться с созданием собственного бренда, вы можете просто хорошо заработать в нашей партнерской программе. Подробности тоже узнаете на вебинаре. Ссылку на вебинар найдете в описании к этому видео. Я администратор этого вебинара, мои контакты тоже найдете в описании к видео. Пишите, звоните, спрашивайте. И до встречи на вебинаре. Удачи!